индийский чай ассам Диком, упакован в крафт пакет фольгированный внутри с удобной зип застежкой можно открывать закрывать чай при этом не будет выдыхаться что очень удобно можно его хранить прямо в пакетике никуда не пересыпая Давайте посмотрим, что же там внутри. Асам диком – это черный индийский чай, плантационный из штата Ассам. При заваривании дает настой красного цвета с терпким насыщенным вкусом и тонким ароматом. Сухой лист чая средней величины. Темно-коричневый, золотистыми типсами. Обладает ярким фруктовым ароматом. Достаточно насыщенный индийский чай подойдет всем любителям этого накидка.